Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ и с вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик под названием ⁇ Заработок в интернете 100 тысяч рублей в день ⁇ Пассивный заработок 100 тысяч рублей в день ⁇ Стартап-инвест ⁇ Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 100 тысяч рублей каждый день в компании Стартап-инвест и иметь пассивный доход на протяжении долгого времени. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я в очередной раз инвестирую в новый проект Startup Invest. Сегодня я буду инвестировать также 20 тысяч рублей. А через 24 часа я заработаю и выведу 150 тысяч рублей. И в этом же видео сделаю очередную выплату с проекта. Выводить я буду более 100 тысяч рублей. Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте Startup Invest 100 тысяч рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Итак, давайте все по порядку. В проекте Startup Invest мы можем легко и просто зарабатывать от 200% до 760% прибыли. И каждый час или каждые 8 минут мы можем выводить свою прибыль на любую платежную систему.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 Также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на восьмой тарифный план, то 760% за 24 часа. И проинвестируете так же, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 155 400 рублей. А каждые 8 минут мы будем получать по 862 рубля.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 20 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет 840 рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров в данный момент у меня составляет почти 2 тысячи рублей. На балансе у меня 152 тысячи. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность.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 Ну и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Захожу я на 8 тарифный план, то есть 760% за 24 часа. Начисление прибыли каждые 8 минут. Платежную систему я выбираю Payer, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 24 часа у меня составит 155 тысяч. Каждые 8 минут я буду получать по 862 рубля.